Жилой комплекс «Касабланка» расположен в курортном городке в зеленом и экологически чистом районе Сочи. Малоэтажные дома клубного типа, гектары парковой территории и панорамные виды на море и горы – исключительный случай для жилой недвижимости в черте туристического города. Комплекс прилегает к естественной лесной зоне, а площадь застройки составляет меньше четверти территории. 14 корпусов расположены на почтительном расстоянии друг от друга, и у каждого есть собственная терраса. Трехэтажные дома выполнены в едином архитектурном стиле. Ландшафтный дизайн с декоративными породами деревьев органично дополняет картину, созданную окружающей природой. Вечером, благодаря фасадному освещению, подсветке пешеходных троп и зеленых насаждений, комплекс погружается в атмосферу уюта. Среди достоинств инфраструктуры – большое количество парковочных мест, включая велопарковки, спортивные и детские площадки, обилие прогулочных зон и зон отдыха, в том числе для барбекю, подогреваемый бассейн и аэрарий, а также смотровая площадка для обзора панорамных видов на море, горы и курортный город. За безопасность, порядок и сервис отвечает управляющая компания. Въезд на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для клиентов, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях, предусмотрена услуга доверительного управления. Курортный городок – это туристический микрорайон Сочи, ориентированный на оздоровительный и семейный отдых. Здесь расположены санатории и пансионаты, рестораны и кафе, оборудованный пляжей «Морской причал», океанариум и дельфинарий. В шаговой доступности от комплекса находятся сетевые магазины, рынки, банки, остановки общественного транспорта, школа, детский сад и другая необходимая для организации комфортного быта инфраструктура. Касабланка – это уютная гавань для жизни на курортном побережье, место отдыха и недвижимость для инвестиций.